Латвийская актриса театра и кино Агата Муцениица на своей странице в Инстаграм резко высказалась о прошлых отношениях с Павлом Прилучным. 32-летняя знаменитость устала отвечать на вопросы о своем экс-супруге. Она мечтает, чтобы ей перестали задавать вопросы по поводу общения со своим бывшим мужем. Актриса все же ответила любопытным подписчикам. Некоторые хейтеры даже обвиняют артистку в крахе отношений. Якобы звезда сериала «Закрытая школа» не приложила максимум усилий для сохранения семьи. На такие дерзкие упреки у Агаты тоже есть ответ. «Моя семья никуда не делась. У меня есть дети, мама, близкие. А все остальное, просто недостойно слова, семья», унизила Прилучного актриса. Павел Прилучный и Агата Муцениицы расстались летом 2020 года после почти 10 лет брака. По данным СМИ, звезда «Мажора» встречается с актрисой Мирославой Карпович и старается не комментировать свою личную жизнь.